Здравствуйте, уважаемый оргкомитет, уважаемые жюри конкурса первая глава. Здравствуйте, читатели и пользователи сети интернет. Свою видеопрезентацию хочу начать с цитаты из произведения, которое, собственно, я предоставляю на конкурс. Горожане слушали апостола Павла лишь из-за одного своего неуемного любопытства. Они пришли сюда за одной только горячей любви к словесным битвам. Это и есть мой автопортрет. Любовь к красивому слову и неуемное любопытство. Все это родилось во мне еще с детства и не оставляло всю жизнь читать, писать, слушать. Это то, что доставляло самое большое удовольствие в жизни. Однако стать писателем я не пробовала, но не скрою, что в и лелеяла такую мечту, отодвигая ее к более зрелому возрасту. Писатель для меня – это мудрец, человек, который прошел длинный жизненный путь и непременно знает ответы на все вопросы. Это Пушкину повезло родиться самым умным человеком России, как сказал царь Николай I. А большинство авторов написали свои шедевры уже в зрелом и прикольном возрасте. Оптимистка по натуре, я все же шла к заветной цели. Всегда много читала, интересовалась историей, постоянно где-то и чему-то училась, а после 30 даже заочно закончила филфак. Но и после этого я себя не нашла. Тогда начала много путешествовать. Особенно меня привлекали те места, которых я читала в книгах, смотрела фильмы или театр, театральные постановки. Меня восхищал в дождь Нотердан де Пари, от забвения которого спас именно роман Виктора Виго «Цыганки и я видела наверняка самых счастливых людей в доме инвалидов в Париже. Сколько интересных историй эти никому не нужные ветераны легиона рассказывают друг другу долгими вечерами за бокалом, полагаемым от государства вина. Казалось мне тогда. «Амстердам» — непременно из песни группы «Ронда», непременно костреч на площади дам у музея «Мадам Тюсо. Всегда манил меня граф Дракула загадочное Трансильвание — это словно «Наше Полесье». Я побывала там, а той же ночью прочла опять письма Брема Стокера. Эффект поразительный, ты понимаешь, что любопытство может быть удовлетворено? Шекспировская Верона, я, кстати, недавно видела ее в постановке на белорусском языке, поражает силой восприятия, а это двойная сила. Наверное, именно от этого человек становится добрее, умнее, красивее. Я влюбилась в Венецию, ее главная площадь, Сан-Марко, это действительно гостиная всей Европы, как сказал когда-то Наполеон. Вена, Берлин, вновь отстроенная Варшава, Лазурный берег, Ницы, Каны, город Град во французских Альпах, куда всю жизнь стремился тот самый убийца-парфюмер Жан-Батист Гринуй. И, конечно же, мечта моя Монако. Государство без преступлений, утопия, скажете, нет, я его не тела. Везде я пыталась постичь силу искусства, истории, религии, во влиянии на нашу жизнь. Ведь все великие творения были придуманы для нас, а мы зачастую этим не пользуемся. Хотелось сравнить нашу жизнь в современной Беларуси с жизнью других стран, с их историей. Хотелось найти положительное влияние. В этом году весь свой отпуск я отдала Греции. Олимп, Афины и их Акрополь. Мраморный Олимп, как его еще называют. Круиз к святой горе Афон, Кастория, где я видела настоящего гопсека. И, кстати, ни одного, еще много мифических мест. «Греция – это единственное место на Земле, где я был по-настоящему счастлив», – сказал когда-то Байрон. Отчасти? Но я с ним согласна. После этого я не могла написать. Сейчас публикуюсь на нескольких туристических сайтах. Однако художественность там не главное, поэтому решаюсь на больше. Специально для проекта «Первая глава» свои туристические очерки по Греции – я облечила в роман в письмах. Однако назвать его романом сложно. Это все же путевые заметки с множеством жизненных историй, рассказанных мне вскользь в разных странах и в разное время. С множеством мифов и легенд. И с одним жизненным романом, который и автор писем, и адреса слушают на протяжении всего путешествия. Это словно другой параллельный мир, параллельный сюжет. Главная идея произведения состоит в том, что любую душевную проблему можно излечить путешествием. А заодно человек приобретает широкий кругозор, уверенность в себе, возможность измениться, чего желает, по-моему, каждый. Обрести смысл жизни, осуществить мечту. Главная идея для героини, для автора писем – это из фильма ⁇ Книга Илая ⁇ Просто делать для других больше, чем для себя. Это то, что понял герой фильма, выучив наизусть всю Библию. Почему вам стоит проголосовать за мое произведение? Хотелось бы, чтобы мой жизненный опыт через путешествие к счастью послужил еще, еще, еще одному читателю. А для себя хотелось бы попробовать силы, потому что письма из Греции – это действительно моя первая глава. Еще хотелось бы получить профессиональную оценку, узнать интересы аудитории и сделать для себя необходимые выводы, потому что путевых заметок у меня еще очень много и гораздо больше, надеюсь, впереди. Уже 12 лет, как я работаю дизайнером в собственном копицентре и набрала и сверстала, что говорится, не одну книгу, я вижу форму своих путевых заметок и даже серию таковых, но сомневаюсь насчет содержания. Самое простое было для меня выбрать эпистолярный жанр, и правильно ли это? Надеюсь, ваш конкурс поможет мне разобраться. Но главное, что он дал мне возможность сделать первый шаг. Спасибо за это.